Сопротивляться? блять, она меня порезала. Блядь! Ты кто нахуй такая, блядь, ебанюша? А я ничего сделать не могу. Такой интерактив. Держи нож. На F нажимаю, на все нажимаю. Блять. Доброго времени, слушай, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, ты канал Access Games, а мы начинаем hey, с вами I играть в Resident Evil 7. Почему бы и нет? Интересно посмотреть вообще, что он себя представляет. Не знаю. Не играл, не смотрел, даже не смотрел никогда. Блять, вот все. И теперь мы, теперь мы с вами здесь. Поскорее бы разделаться этой работой. И вернуться домой к любимому мужу. Скучаю по тебе. Она в, на море где-то? Мне надо работать Я люблю тебя, Итан И очень по тебе скучаю Посылаю тебе тысячи поцелуев Пока, детка А это она? Мы играем за жену? Мы на корабле А вот сейчас, да? Итан Ты был прав я солгала тебе. Нельзя have... было. Но, откажу, если you ты это получишь, не приезжай. Вау! Пока ни хера не понятно, но прикольно. Привет! Эй, hey, so, это Итан. Эй, oh, hey. hey, ты как? Вчера ночью ты просто взял и исчез? Да-да, yeah, yeah, нет, со но... мной все хорошо. Дело в Мии. Она не погибла, она жива, she, она вернулась. Они нашли ее? Как? Что произошло? Я не знаю, не знаю как, но она вернулась, она как-то вернулась. She's back. She's back Может, это розыгрыш, но она просит за ней приехать. Где она? Далви. Далви, Далви, Далви Луизиана но ведь прошло три года. I I я know. знаю, знаю. Но что, если это она? Я должен выяснить, что произошло. А, мы не играем ни за одного из персо... О, уже геймплей Неплохо. Мы не играем ни за одного из персонажей э, прошлых игр. Совершенно новый персонаж. Ну но я понял. В Резентовили восьмом мы за него играли. Но ну, не мы за него, а игровой процесс шел за этого Итан Винтерса, если я не ошибаюсь его зовут. А, неплохая картинка. Можно бегать. А, тень есть? Даже ноги есть. Вы пошли. О, и интерактив есть. Ви, поставьте проверенную сдачу. Ага, найдите Мию. Ладно. Не хилый, кстати особняк так ну тут замок поэтому мы никуда не влезем Ну пошли сюда Ну у нас и тень есть то есть все прекрасно камеры Ф. бля я думал будет скример join us аллигаторы в канализации 7 -я, 17 -я серия предпола предлагаемый проект прокрадитесь в луизианский дом с привидениями машина тут довольно-таки давно стоит а, прими ее дар чей чей дар принять для тут мух летает пиздец Два сюда О, смотри, кто-то идет. Там кто-то шел. А, так здесь есть нормальные люди. Получается, здесь все нормально. Блять, это что? Ну, вроде не человеческая. Ладно, приятного аппетита. c присесть. Блять, Ну э, пока ничего страшного вообще не вижу Симулятор э, прогулки по Луизиане А вот и дом А мы просто круг сделали вокруг Круг вокруг Прошу Тут что-то сожгли Ф Водительское удостоверение Что-то еще было? Да, как показывает практика предыдущих частей Resident Evil'а, все надо осматривать, все надо вращать. Что-то взял, сразу осмотрел. О, прикольно. Интерактив. Так, тут дверь есть? Тут дверь не. Значит, нам сюда. А тогда три свет горит. Оп! Откуда у меня фонарик? Я Открыть дверь. Хорошо. Криповенько. А -а -а. Сообщение от МИ. Водительское удостоверение МИ, покрытое непонятным черным веществом. Ничего не получается. Еще бы то что-то получилось. Че там? Ммм, приятного аппетита. Грибочки? Бля. Фак! Фак! <coughs> Грибочки это хорошо. Ага, все заперто. А тут не заперто. Кто-то стоит в проходе. Прикольно, что интерактив есть. Воды вообще никакой нету. И банки вращаются как-то, но ну, неплохо. Что там? О, -о, О, вкусняшка! Это этот ореховая паста, блядь. Ну дом большой. И выглядит необычно. Здесь ничего нету. Можно наверх пойти? Да, можно наверх пойти. Че наверху? Не работает. Ну еще бы, блядь, уж что-то работало. О, сохранение, да? Да, ты чего, сохранение? Видеозапись заброшенного дома. Так, значит, надо будет что-то исследовать. Возможно, здесь просто будет хоррор такой, без выживания. Нужно будет просто прятаться, бегать, что-то искать. Но это будет не совсем в духе Resident Evil. В духе Resident Evil дать нам пару пушек и гасить всяких мразей. Вот это будет в духе Resident Evil. Письмо. Это Мия. Сексуальная. Там кто-то на кровати лежит. Ага, нужен предохранитель. Буш, так не делай. Еще какая-то комната с решеткой. похоже это владельцы ну, красивая семья но они азиаты или что Ну девочка точно азиатка так у нас есть кассета вот телевизор 1 июня haunted house clancy javis Заброшенный дом. Бу, Бу блять. Где-то был, то парня, отвалили пит. Ей, Я работаю только с профи. Кстати, позаботься, чтобы в этот раз со звуком все было в порядке, а то будет как вы Марила. Может хватит, два гобанных греда уже прошло. А, мы играем? Новичок, что-то мне не нравится. Ты опять за свое? Просто не удивляйся, если придется искать замену. Новый план Сначала осмотрим дом изнутри, а потом уже снимем вступление Да, как всегда Кстати, не забудьте упомянуть название шоу, ладно? Без проблем Сегодня в ужасах канализации вас ждет очередная странная развалюха Доволен? Негативный чувак, он мне не нравится Какой-то он уебок А чего-то качели как-то странно ездят а как мы снимаем, если у нас две руки видны? Ладно. Ну что, мотор? Ладно, поехали. Отойди. Заперто. Теперь открыто. У него так вокруг головы прикольно птички летали после вас. Погнали. Так зачем мы сунулись в этот ад? Ты что, совсем не подготовился? Я первый иду, первый иду в страх. А тут, смотри, вся то же самое похлебка. Твою мать, я между прочим, был телеведущим. В бою замечены призраки. Смотри, еще все не такое уродливое, как было. Нет, блять, все настолько уродливое. ничего нету. Они там стоят. И сколько лет, по твоим словам, здесь уже никто не живет. Три года. Еще нету. Итак, семейка деревенщин пропала. Не деревенщины, бейкеры, Джек и Маргарита Бейкеры. Они были тихими, но не отсталыми. Об их сыне Лукасе болта болтали много всякого, типа дурная кровь. И зачем я только надел свои лучшие ботинки? Oh, О, черт, хорошо, что у меня сделаны I прививки. Блядь, такой ты, Although, конечно. Хотя, это же отличный фон. А, мы не можем Andrei, пройти пока туда. Андре, что думаешь? Andrei? Андре. Andrei. Андре? Андре? Андре? Клэнси, Клэнси Андре. ты видел, куда пошел Андре? Андре? Я ни хера не видел. Где он? Невероятно, блин. Последний раз с ним работаю. Продюсеры, знаешь, ли приходят и уходят, но хорошие операторы, такие как ты, Клэнси. Не отходи далеко. Но тут пока все точно так же, как это мы видели. Что за хрень? Ты слышал? Да не бойся ты блять уже с циклом для двери открывать андре? андре где он черт побери андрей мужик ты где, где? чем он там увидел Крипово. Какого черта? Как он это, блядь, нашел вообще? Это что, блин, шутка такая? Ладно, новый план. Найдем Андрея, и свалим отсюда. Чёрт, это гробой, нашел. А можно было Андре не искать, просто уехать. И не мучиться, как бы. О, по тайной пути это мы любим. Нет, в смысле. В смысле не пойду первый. Хочу, чтобы ты заснял, как я герой спускаюсь по лестнице. Поэтому ты первый. Ну ты гандон. Ну вот что я тебе скажу. Блять, почему так глубоко? А, вот Андре. Андре? А, его надели на трубу. Зубами. Это кто там, блядь? Ебать. Да? Да, охереть, блядь, можно, вот что Блядь, хорошо, у меня хоть фонарик нормальный Блядь, эти тараканы везде просто Ну пошли вниз Итан, Винтерс мы не боимся ничего, блядь! Нет! Блять, это было больно. Вот, черт. Это пакеты с мусором. Ну, даже, блядь, не завижу затопленные подвалы. Нет, не пойду туда. Ну вас нахуй. Сделали альтернативную концовку, что можно забраться наверх, блядь, и уйти просто. А -а -а. Смотрите, засохшая кровь на трубе осталась. И здесь кровь осталась. От того, как забили этих двоих. Интересно, а где чел, который наверху оставался? Блядь, ну пошли. Блять, не нравится мне все это. Ой, как не нравится. Затопленные подвалы. Может, я не буду смотреть, блять. Смотри, там что булькает. Хорошо, ладно, ладно, ладно, ладно. Спокойно, спокойно. Сейчас что-то всплывет, смотри. Кто-нибудь сейчас всплывет. Ну, блять, не может быть иначе. Вот сейчас всплывет, вот сейчас всплывет, чтобы скримануть Да? <говорит> да, да, да <говорит> Хорошо, это, видимо, один из операторов, блять Да? Ну, похож Прочитано, прочитано, Стандартный хор. скример, скример, стандартный скример Ничего такого необычного Мне только непонятно, почему у меня до сих пор нет оружия Как мне сражаться против этого всего? какие-то решетки цепи там комнатка там кто лежит в комнате о бен дед аральд артур тамара тюрна тюрн тюрн тюрн траве клэнси л мия ничего Тюрны, дед, тюрны, тюрны, дед, дед, дед, Не знаю, что это. Вот эта тема. У меня есть болторез, я скажу тебе да. У тебя есть болторез, я скажу тебе да. Ну, нам, наверное, туда. Смотри там меня. Ну, интерактив крутой присутствует. Болторез это любимая вещь, которую добавляют во все Resident Evil, Resident Evil не был бы резидентом без болтореза Итан? Yeah. Итан? Well, ты в порядке? You Зря не ты не сюда пришел Ты же меня позвала no, no, Нет, нет, я бы не стала То Правда? Кто-нибудь тебя заметил? Он тебя заметил? Он, кто еще? Что здесь происходит? Папочка идет, надо уходить. Папочка, надо уходить быстро. Хорошо, пошли. Пошли, пошли, пошли, проходи, давай, давай, давай, давай, давай, давай. вперед. Куда ты меня ведешь? В безопасное место. Как ты скажешь мне, что здесь происходит? Ты пропала без вести три года назад. Что, три года? Правда прошло три года? насколько нужно ли ее любить чтобы через три года сюда при... за ней приехать все равно Блядь. это что параша что это за место что они с тобой сделали мне сейчас сначала нужно выбраться отсюда сюда по моему а это точно мия она меня не наебу а то она вон какая-то странная. У нее какие-то зеленые пятна на плечах. Ну пошли. У -у -у. Но здесь Мия, а нам надо поговорить. Я когда увидел твое послание. Нет, это не я. я. Как это, не ты? Это не я. А, она со мной разговаривает. Ладно. А то я тут вот стою Я ничего от тебя не скрываю Теперь нам сюда О, бля, я на одном из дыханий просто сижу, типа Мия, ты точно знаешь, куда идешь? Они здесь приносили мне еду Я вспомнила Че получается, за женой на край света? Куда мы идем-то? Вот, пришли. Ну, открывай. Мы на месте. Что-то, мне кажется, она меня наебывает. О, цивильное общество. Я помню эту комнату. Здесь есть другая дверь, я точно sure знаю. Вон, куколка какая-то есть наверху. Ее больше был. нет. Е-001. Какая-то бабушка. Но, Мы станем одной семьей, раз уж ты пришел. Здесь есть другая дверь, я точно знаю. Это куколка Мии. И там какая-то а куколка. А а блядь! А оставь меня в покое. Мие. У них тут столько оборудования всякого. Прям нихера себе. Да, да, да. Еще бы дверь сама не открылась. Телефон работает? Не работает. Почему это напоминает 5? Карта гостевого домика. Окей. Гостиная, скрытый коридор, кухня, черный ход. Ванная. Мы можем в ванну зайти, кстати. аптечка, хранилище, склад. А, это мы в гостевом домике. Второй этаж. Подвал. хирургическая зона. Мы подвал весь обошли. Хорошо. Ладно. Можно попасть в ванную а, Аптечка Еще аптечка И здесь тоже А тут как наверное обмазываться надо будет Всем этим делом Блять Там что-то страшное Что происходит блять Стучиться в дверь или в окно? Да идите нахуй, не пойду никуда. Бля, ну мне сюда? Правильно? Блядь, мне походу сюда. Блядь, что происходит? Нет, назад! Блять, это Мия? Блядь! Что нахуй с тобой такое? Нихуя себе! А! Ты сука, ты чё? Сопротивляться? Блять, она меня порезала! Блядь! Ты кто нахуй такая, блядь, ебанюша? Wait, wait. А я ничего сделать не могу. Такой интерактив. Держи нож. На F нажимаю, на все нажимаю. Блядь. Я ее слышу. Чувствую, как она снова пробирается в меня Кто она? Убирайся, оставь меня в покое Я поступила плохо Так, мне и надо Какого хера, блядь? Кто ты, Мия? Контрол, используется аптечку о, прикольно, я водичкой обмылся. Ну нахуй. А, к ней надо было подойти. Ебать! Оставь меня. О, блядь. Куда иди? Топор! Ну и нахуй сюда, блядь. Как тебе такое, блядь? Сука, верни жену мою, нахуй. Верни мою жену, блядь. Мия. Какого хера, блядь, происходит Вообще Серьезно, блядь? Телефон звонит Пиздец Алло не надо было тебе сюда приходить. Кто это и что, блин, происходит? Меня зовут Зоя. По идее, ты можешь пройти через чердак. Иди туда, немедленно. Зоя. Мы видели это имя на... Мы видели это имя на одной... Ее нету. Мы видели это имя... Блядь, у меня есть оружие, это заебись. Мы видели имя Зоя, оно было... В списке тех, кто жив И тех, кто умер Не работает Тоже не работает Ну пошли наверх Так, ну с молотком как-то повеселя А что у меня по здоровью? Непонятно, нельзя посмотреть, да, здоровье? Чердак. Не работает. Ну, Блять. Айф. Надо как-то запустить Чердак. Скорее всего, нужен предохранитель. А, стоп. Помните, в самом начале там был шкаф, который можно было кусачками открыть. Сука, не двигайся нахуй. Вот он. О, придохли. Пошли. Мия! Ты опять тут? Живучее, сука, сейчас где-нибудь вылезет да? Вот тут вот, придох. Все, заебись. Подожди, а нажимать что надо? Мне ничего не надо. А зачем было предохранитель доставать? Блять! И там спокойно это я. Я знаю, что не рошь. У него что-то в руке, я вижу. Все равно не стоило этого делать, блять, какая-то ведьма нахуй. Больно, блин, больно. Ах ты тварь. Да доставай. Его, блять, какая бензопила? Точно, у меня нет интерактива. Блять! Она мне нахуй руку отпилила! <свес> Что за хуйня? Рука. Блять! А, а, нихуя себе! Мне руку отхуячили, бензопилой бензопилой. Топор не работает. Какого хера, блять, вообще просто происходит? Пистолет Аптечка, пистолет. Окей, За... Блять, ты не пугай меня. Прицелиться и атаковать. Подожди, а можно убрать прицел, чтобы он не показывался? А, он только в режиме наведения показывается, да? Мия! Ты где? Блять, эти манекины криповые. Так, еще патрончики. Вот это уже похоже на Resident Evil. Хорошо. Блять, что я делаю? А можно топор взять? А, можно топор взять. Смотри, ящики просто эти можно ломать. И в них все-таки что-то может быть Нет Ничего Пистолет Вообще можно наверх Пошла ты нахуй Ебаный в рот, блять. Почему так тяжело целиться? Блять, как больно. Атаковать! Сука. Иди-ка нахуй сюда. Блять, да ты. Как бы я тебя не любил, пошла ты нахуй. Я тебя люблю, блядь Было сохранение Можно пилу взять Ёбаный в рот, блядь А я не могу теперь выбраться через чердак Нихуя себе Welcome to the Family son. да, хорошо. Куда у меня тянет там, блядь? А, и меня, и Мию. Так у меня руки левой нету. И же мне делать без левой руки? Только не вздумай нам тут помереть, пока дело не сделаешь. Ни хера себе. Мне руку степлером прихуячили. Хорошо. Бля, вот это поворот, поворотище, конечно. Где я? Какого черта? Проснись и пой, Соня, пора ужинать. Вы кто вообще? Где Мия? Ешь, это вкусно. Этому безмозглому говню... Бабуля. <связываются> Маргарита с дороги. Парень должен поесть Дайте ему поужинать Давай, не стесняйся Что это, блядь, такое? Джек, он не ест, он не ест Маргарита, заткни Я же для него приготовила. свали нахрен Ты подонок Я хотел, чтобы это стало особым праздником Ну-ка, парень Не бойся, это опять тот коп. Чёрта, вы Я вернусь. Бля, бабуль, ты как вообще с ними тут находишься? Ебанутая семейка, пошли вы нахер! Охренеть, блядь. Зайты как? Никак, блядь. Под солями. Блядь, ну хоть пиво нормально, не знаю. Тараканы везде какие-то, можете, блядь. Это что за место? Карта. Главный дом, этаж первый. Ага. Бля, у меня пистолета теперь нету. Что там? Трава. О, травки мы собирали. Много травок собирали, помню, в свое время. Пила. 24 доллара. Веревка. Ошейник. Вот сумма, налог, общая сумма. А что у меня за часы? А, вот, у меня часы теперь показывают уровень здоровья. То есть, то, что я видел, это была такая прелюдия, блядь, да? А где плазма? Колонки есть, плазмы нет. Смотри-ка, тут надо что поставить. Маятник, скорее всего, нужно будет повесить. Ничего нету. В ту дверь он ушел, мы пойдем в эту. А, они все выводят в один этот. В один этаж Заперто с другой стороны Бля, ну от первого лица Это круто выглядит Ничего не хочу сказать Батек Батек Ты этот Пошел нахуй Ее можно чем-нибудь сломать. Гараж. Нельзя сорвать рукой. Блядь, а если он сейчас за мной придет? Здесь батя вместо тирана или что? Пошли нахуй. Мне нужно как-то его обойти. Кто? Я, что ли? Съебался я. ту ту ру ту ту ту ту ру ту ту Ту-ту-ту-ту-ту, вращать. -ту -ту -ту -ту -ту. Как красивая там девчонка нарисована. О, -о, О, загадки подъехали, хорошо. Вы его не знаете такое чувство, что он козел, Лукас. Это тот безумный муж и его жена, которых я видел. Я тебя, найду и убью уже скоро. Не надо, пожалуйста. дрожь на улице так там нужен ключ ключа у меня нету у меня есть ключ какой-то подожди ключ от луков люков кладовки чует у меня это я перну блин Тихо Да нет Блять Сука Этим подлатаешь ногу, у тебя получится. Блять, больной ебанат. Какого хера ну, у меня все рослось просто секунду? Папочка пришел. I see, I see you. Ебучий джокер, блядь. Пошел нахуй, батек. Worry, Пошел нахуй! Блядь, больно, блядь. Ладно, Брэс, не скучаю, там вернусь за тобой позже. О, блять, ты ч нахуй? Вот это напряжение. Вот это, вот это Resident Evil, да. Только я пока никак не пойму, причем тут зомби все вот эти, при чем тут Т-вирус. Хотя, судя по тому, какая была Мия, помните, да? Мне кажется, она была Нормально под таким кай кайфами такими. Ох, слишком ярко Мия как будто была Под, под, под, под чем-то, да? Она была черная Вся А вирус же это слизь Сейчас бах, блядь В голову удар А, вылезть. О, сейф, комната Давай сохранимся Карта главного дома. Да, сейф комната. Ящик приправ, монета защиты. Что за монета защиты? Ящик от Зои. Там что-то полезное для выполнения задания. Такие монеты оказывают особенное воздействие тех, кто носит с собой. Данная монета укрепляет ваше тело. Забирай. Старая памятная монета. А что за ящик от Зои? О, травки. Все, его можно выбросить, наверное. А, она мне постоянно будет что-то давать, правильно? То есть постоянно вот в этом ящике что-то может быть. Хорошо. Выберитесь из дома. Это что, блять? Как же воняют эти носки. Использовать. Окей. Нам уже полегче. Ну это Apple Watch, да, на руке? По кайфу. Фонарика нету. Оно ж не просто так здесь стоит, правильно? В смысле, вращать? А, вот, F. Хорошо. Что-то взяли. Возможно, надо как-то так отмычку соорудить. О, эпоксид и травы. О, если я не обшибаюсь, эпоксид. А, здесь он для трав. Сколько у меня трав? У меня три травы есть. А, я их съел. Блядь, зачем я их съел? Выберитесь из дома. Так, я думаю, тут все. Смотри, мы все залутали. Давай сохранимся. Ну, пошли. Вы отперли это. Как я это отпер? А, телефон там звонит. Так, это моя сейф-комната. Наверное, опять Зои. И там ты молодец. Зоя, верно? Какого черта? Молчи, слушай меня, если жить не надоело. Тебе нельзя оставаться в этом доме. Попробуй выбраться через центральный зал. А на запястье у тебя кодекс. Смотри, не потеряй, без него никак. Какой кодекс, блять, что это такое? Но мне Зоя нравится больше, чем Мия пока что. прачечная центральный зал для центрального зала нужен ключ так но ну у меня есть теперь что-то типа как универсальная отмычка да отмычка позволяет скрывать простые замки опа аптечка В смысле она пот... нахуя ее потратил гараж Ну и что, блять, мне теперь делать? у меня нихуя нету. Мне кажется, я зря аптечку о, о, отмычку потратил на это. Ну пойдем к центральному залу. Ну тут уже ж мы видим, да? Мы нет, смотри, вон там есть что-то Какой-то конь должен быть, да Какой-то кусочек детали М -м -м. Привет Это, скорее всего, человечек для достижения Пасхалка, которую нужно в каждой игре Есть такие, которых нужно убивать И что делать? Hey, over here. Эй, там Опа hey. Эй, помогите, пожалуйста. Погодите-ка. Так, сэр, вы тут живете, в смысле, это ваш дом? Что? Я? Нет, нет. Ладно, так вот, нам в последнее время несколько раз сообщали о пропажах людей. Вы не понимаете, я свалить отсюда хочу. Успокойтесь, пожалуйста. Вы меня не слушаете. В этом доме гребаные психи, они хотят меня убить. Послушай, я вот что тебе скажу. У тебя ведь тоже походу они все в порядке с головой, а? В смысле, блять, вы издеваетесь? Слушай, я уже сказал, у нас недавно пропали несколько человек, и я не могу исключать из подозреваемых чужака вроде тебя. Хорошо, я расскажу вам все, что хотите. Вот так-то лучше. Встретимся в гараже, там мы поговорим. Да ты точно свихнулся. Послушайте, сэр, помощник шерифа. Точно, помощник шерифа. Вам чего больше охота? Вы Мой некролог читать? Или про себя? Какой вы герой, что меня спасли? Ну, пистолет, мне кажется, он не даст. Перочинный нож, вы издеваетесь? Вот, держи, больше ничего не получишь. А теперь иди в гараж, живо. У меня есть друг! Что мне теперь делать с ножом? Вот что, блядь, делать с ножом. Ты неплохо им чикаешь. И нам, кстати, вот это надо взрезать ножом. Хорошо. Открывай. А куда батёк делся? Сначала ты мне скажешь, что ты делаешь один посреди ночи. А вы сами? Я на службе вообще, так что давай-ка не валяй, дурака. Отвечай, когда спрашивают. Вы все равно не поверите, а вдруг? Открой дверь, тебе говорят. Сука. Да какого хуя он меня так стелит, блять Блять Типа я пытался сесть в машину и ехать Ты чё, это не мужик? Нет, блядь! А ты кто нахуй, мужик? Чего, сынок, блять, да, патроны кончились? Сука! Я что-то взял. Залазь, дачку. Как тебе такое, мразь, блять? Где этот уебик, блядь? Где он, нахуй? Какого хуя происходит? Хорошая тачка, Итан. Где тебя в воде чили Что он, блядь, делает, нахуй? Ну давай, один на один, мужик на мужика. Прокачу тебя с ветерком. А что мне надо было делать? А я жив. Ну, у тебя нахуй дед, блядь. Он же еще, сука, живой, да, наверное. О. -о, -о, -о Огонь это хорошо. Сам ты, мазафака, блядь. Ебать. А он не должен был сгореть нахуй. Да, вот эта серия эй хреносос блять Ладно, я не буду тратить патроны на такое дерьмо как он залазь и там вот же лестница или что мне делать а блять ты заебьешь! Пошел нахуй. Дебилоид, блядь. Взял, сам застрелился. О, кстати. Можно открутить. И там тело кентавра, которое мне нужно забрать А, статуэтка быка От центрального выхода Так, ну я предлагаю пойти сохраниться Потому что нормально, мы уже так записываем, я хочу сказать Пойдем-ка сохранимся Ебанешься, блять Вот это экшен, вот это игра